силе радость без хлопот нам Новый год принес Кому надежду на весь год, кому-то денег воз, Кому стремление на года начало всех начал А мне любовь он подарил душе моей причал Желаю я, чтоб грустный стал веселым и смешным Чтобы улыбкою своей делился на весь мир А жадный, чтоб щедротой всех своею одарил и показал большой пример, как поступать другим Желаю я, чтоб на земле счастливым каждый был Чтоб не рабил, не сожалел, имел надежный тыл Чтобы в семье всегда было в почете седина И дети радовали нас на долгие года Чтобы всегда была в почете седина И дети радовали нас на Окей,